Однажды маленький, совсем не гордый птичка Стоял базар и продавал яичко Одно недавно был больной И редко спал теперь с женой Стоял весь день, здоровье тратил Нашел уже яичко покупатель Уже договорились про цена Послышались прослышались говна Откуда ни на возникся мент И пятьдесят потребовал процент И от яичка откусит желток И снова сугротом свой свисток И птичка вышел из палатка И раздавил яичко смятка И морду наплевал медведь Пошкой бросил на лету, И умер выстреленный в глаз Там памятник стоит сейчас О том, что если ты храбрец